Меня зовут Дима, мне 8 лет, а это моя мама Марина. Мне очень нравится изучать языки. Очень много путешествуем, я езжу по работе. Дима часто ездит со мной в путешествия. И английский нужен в первую очередь, чтобы общаться свободно в другой стране. А также, чтобы изучать другие языки, в частности, вот мы учим еще китайский. Когда начали учить китайский язык, первый вопрос преподавателя был, знает ли он английский. Потому что все задания, все-все-все основано на английском языке. Я учу три языка. Английский, испанский, китайский. Мне больше всего нравится английский и китайский. А, Дима занимается в школе АЛС. Поэтому в школе ему очень легко самостоятельно делать домашние задания. По английскому у нас только пятерки. Делает домашнее задание без моего участия довольно быстро, в течение 50 минут. Проблем с уроками по английскому и с домашним заданием у нас нет. И английский очень любит, ему очень нравится. Мне по английскому грамматика дается очень легко. Я все понимаю в школе на английском. Мне очень легко заниматься в школе. Я уже умею читать, писать, общаться могу. Во многих странах разговаривают по-английски. В Тунисе, в Иордании, в Таиланде Дима так или иначе пытается практиковать язык. Просит в магазине что-то, специально идет, сам покупает, общается с англоязычным населением. Дима уже несколько лет занимается в школе АЛС, очень доволен и мы очень довольны как родители, очень хорошее произношение перенимает у преподавателя, нравятся занятия, занятия всегда выходят веселый, много что узнает, все получается и с грамматикой, и с разговорным английским, это видно. В повседневной жизни многие вещи даже стараются дома говорить, что-то попросить на английском языке, что-то сказать. Так или иначе пытается его практиковать, и это очень здорово. Uh, give me please a pencil Nisha. Yes sir, here you are. Thank you. Give me please a copybook Nikita. Yes, sir here you are. Thank you. Uh, where are you from Nisha? I'm from India. Where are you from, Dima? I'm I'm from America. What what's your favorite color? My favorite uh, color is e, uh black, blue, red, green and yellow. What's your favorite color, Nikita? Black and blue. Mm. <coughs> what's your favorite fruit, Nisha? My favorite fruit uh apple and banana bananas. Я услышала, что у вас появилась онлайн-школа для детей, которые живут в других городах, у которых нет возможности приезжать сюда на занятия. Нам такая идея очень нравится. Это очень удобно в сегодняшних реалиях и большой загруженности родителей, учеников. Онлайн-школа – это очень хороший выход даже для тех, кто живет рядом. Очень удобно заниматься в свободное время. Можно спланировать гораздо больше занятий, нежели когда это все происходит в обычном режиме. Поэтому мы только за всеми руками, за онлайн-школу. школе Алс очень нравится заниматься. Всем советуем школу АЛС. Приходите к нам в